Эту белую рыбу смело можно приготовить на праздник, по вкусу она получается очень сытной и вкусной, готовить ее совершенно несложно. главное, это наличие рукава для запекания. Подавать готовое рыбное блюдо стоит к столу сразу же после приготовления, оно отлично сочетается с любыми гарнирами, поэтому, смело можете готовить тот, который больше всего нравится, кроме перечисленных в перечне специй можно добавить еще специальные для рыбы. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Прежде всего очистите рыбу, удалите внутренности, хорошо промойте. Затем посолите и поперчите рыбу со всех сторон и внутри. Полейте ее соком лимона. Вкуснее тем, кто подпишется. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. В рукав для запекания выложите нарезанный лук. Сверху выложите рыбу, завяжите с двух сторон рукав, отправьте рыбу в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут. Дорада в духовке в рукаве готова. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Дорадо 1 штука, лук 1 штука, соль 4-5 щепоток, перец черный молотый 4-5 щепоток, сок лимона 1 чайная ложка, количество порций 3. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Всем приятного аппетита, жду вас снова.